привет друзья в этом видео будет еще один очень уникальный интересный аукцион но пока не закончился предыдущий в прошлом видео вы можете посмотреть а там я вот вот такой на аукцион выставил вот такой вот альбом с монетами в штемпельном блеске он уже почти упакован ждет своего будущего владельца вот таким вот образом я собрал все монетки, чтобы они были отложены и не перемешались, не попутались. Так как я каждую монету показывал в прошлом видео, они будут ждать вот своего покупателя 12 декабря в 10 вечера. Будут итоги по этому аукциону. И вот такая папочка и все монетки к ней. Также я говорил, что будет очень редкий интересный подарок. Я решил все-таки показать, что я отправлю еще в бонусом к этому альбому. И этим монетам это будет заготовка. Друзья, это будет заготовка настоящая под монету. Посмотрите, как она выглядит. Это не просто вырубленный какой-то кружочек, да, а это именно с Национального банка. Вот такая заготовка под монету. Давайте я покажу ее в сравнении с монетой. Это 5 гривен номинал. Вот, например, у нас есть монетка Харьков, 350 лет. Вот так выглядит эта монета, 2004 год. Ну, и понятное дело, что они у нас совпадают, эти заготовочки. И давайте разместим. Ради интереса мне было интересно взвесить, сколько вообще весит монетка и весит а, заготовка. 16.30 и заготовка должна в примерах также весить. 16.30, даже заготовка идеально, идеально совпадает с данной а, монетой. А, что я хочу сказать? Вообще заготовки это очень тоже интересная тема. Вот, например, тоже заготовочка. Они... Некоторые коллекционеры кладут к себе в коллекции Как у меня в коллекции выглядят заготовки Как вы знаете, у меня есть альбом Вот, например, у меня есть монетки 10, 25, 50 копеек к сожалению, пока под 50 копеек я заготовку не встретил, но э, заготовки под юбилейные монетки мне удалось раздобыть. И одна у меня была запасная. Как раз я ее и разыграю. Она довольно интересная. Вот прикольно вот так вот в альбоме иметь и под обиходные монеты, вот такие заготовки, и под юбилейные, если вы собираете. Так, друзья, ну что ж, это я показал, какой у нас будет э, подарок дополнительный к этому лоту. Так что обязательно участвуйте, посмотрите видео прошлое. Вы видите эти банкноты 1 гривна здесь не просто так, а потому что аукцион посвящен именно этой банкноте. Я решил дубликаты выставить на торги на аукцион, а у меня вот есть такой вот лот интересный, тоже мне удалось его приобрести в банке. Две, две пачки банкнот из банка которые ну, не распакованы. Я решил одну оставлю себе, а одну вот здесь вот на аукционе как раз и выставлю. Смотрите, особенность этих банкнот, то что они не были в обороте, они полностью запечатаны, они полностью у нас uh, uncirculated, не были в обращении. Давайте я вам покажу, как можно вообще ориентироваться, какие стоимости на данные банкноты. Есть такая замечательная книга у Максима Загребы, посвящена она всем нашим украинским банкнотам, которые выходили, очень-очень э, интересная И здесь можно посмотреть по сериям э, э, любые банкноты Украины. Можем посмотреть на подпись, видите, и сравнить ее с каталогом. Это у нас Гонтарева, видите, э, с 2014 -го года она у нас расписывалась. То есть, значит, это э, банкнотки у нас... Скорее всего, 2014 года. А, здесь у нас написано 2015. Ну, мы глянем сейчас по, конкретно по а, серии. По серии и сразу видим, какой год на банкноте. Потому что здесь вот оно не просвечивается. Потому что банкноты закрыты. Давайте посмотрим. Видите, серия UL. И давайте попробуем найти эту серию в книжке. Вот эта серия. 2014 год. 1 гривна. И в состоянии Uncirculated у нее стоимость 5 гривен. Оценена вот такой вот книгой. То есть фактически банкноты в перспективе можно продавать в таком состоянии по 5 гривен за штуку. Ну, либо на самом деле у меня есть на канале видео, там где я перебирал и распаковывал вот такой вот пак. Очень много нашел номеров подряд. На самом деле здесь можно встретить что-то интересненькое. Это отдельная, отдельная тема разобрать вот эти вот банкноты. Так что мы увидели, как определять банкноты, каким каталогом увидели ориентировочную стоимость банкнот. Ну, в данном случае, конечно же, я буду выставлять это с одной гривны. С одной гривны, с каким-нибудь блицем, я думаю, поставить 2500 гривен. Но к этому блоку также будет идти от меня интересный банкнотный подарок. Так что участвуйте в торгах. Я решил финал этого аукциона тоже сделать 12 числа. В 22.20 Друзья, сразу после первого аукциона Будет итог вот такого второго аукциона. В принципе, довольно интересный и перебрать, и посмотреть, что же там попалось. Возможно, какие-то или года, ваш какой-то год, может быть, или по порядку какие-то цифры. Но мы не знаем, так как он полностью, гляньте, запакован и запечатан. Ну что, старт с одной гривны. Пишите и, пожалуйста, не делайте необдуманных ставок. Ставьте только тогда, когда вы реально захотите что-то приобрести и готовы заплатить ту стоимость, которую вы написали. А, иначе мне придется вас блокировать на своем аккаунте, если вы просто так что-то будете писать. Ну что ж, подарок у нас определен для вот этих вот монеток в прошлом аукционе. А этот тоже будет ждать, я сделаю отдельный видеоролик. А, кстати, друзья, у меня будет вот такая одна пачка на продажу. 450 гривен, она у меня одна осталась. Если кому-то нужно, пожалуйста, напишите мне в телеграм, ссылочка будет в описании. Ну что ж, всем пока!